Гей, я потерял, когда я не могу. okay yeah. I haven't one Угробил... А студия. Да, Да. А, <coughs> я we're doing Ч ⁇ я Yo, good do И не птичку я не не Дево, Чего-то, где, где-то, А, okay. sure. mm -hmm.